На запястье две зарубушки, Да на память все, узлом вязано, Ой, нервис петель, да пуста метель Ведь одна она, пожалеет. За окном Луна кровью полнится, слышишь, голос мой богом молится, За твои глаза, за твою любовь, за твое тепло, за мой первый вдох, рукотворное знамение. освети ее долю-долюшку, пусть хранит тебя не моя слеза, не моя любовь, не мои слова. Отпусти меня, да ко всем чертям, да ко всем ветрам Я готов, смотри, расплети пути Ты вдохнула жизнь, подарила смерть Мама, отпусти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 Запястье, две зарубушки, Да на память все Узлом узлам вязана. Ой, не петель, да пуста метель, Ведь она, она, пожалей её.